Правильно понимаю? Ну, во-первых, я по видеофиксации вам запрещаю снимать. Это мой товар. Это мой товар. Это мой товар. Во-первых, а, во я запрещаю вам снимать на ваш частный телефон Это мою частную везде. жизнь. Покажите мне тогда, пожалуйста, инвентарный номер а и вот сертификат. На телефон, но вы вот. а вы должностное лицо сейчас? Представьтесь, пожалуйста. Вы какую должность занимаете в данном магазине? Данный товар. Да. Вы в него не ну, это мой, это моя право собственность. Да. Магазине... Я вас сейчас ознакомлю. Это моя собственность. Ваша должность? Вы кто? Я вам представилась. Ну, я не помню. Вы далеко стояли. С кем я разговариваю? А, ну как вам обращаться? Галина Викторовна. Галина Викторовна, фамилия ваша? Я вам представилась такид за Галина Викторовна. Как не расслушал? Фамилию. Двадцать пятый раз я повторять не буду. Фамилию? вот что, черт произносить? У вас с дикции что-то? А у вас суховыхолом оборот. У вас с дикции. Да, Если. Можете... Да, я не против, оплатите за меня тогда, пожалуйста. Тут тут видели, да, да, отлично. Это товар мой. Я его не, не украл. Да не скворешни. Ваша фамилия я плохо слышу. Я вам сказала уже неоднократно. Ну, назовите ее, как она звучит да, по-русски. По Такидзе. Да. Такидзе. Галина Викторовна. Галина Викторовна очень приятно. Что? Галина Викторовна. Да. Теперь перейдем к следующему. Вы мне предъявите документы, пожалуйста, на сертифицированный подъявит, телефон. И все вам То есть документов у вас нету, правильно? Нет. Ну, проводите должностную... Да. Должна согласно должностной инструкции съемку моей частной личной жизни. В общественном месте имеем право снимать. Да, вы сейчас снимаете меня лично и не договорились, не заключили со мной контракт. Я не снимаю ваше лицо. Это, это мой вообще... частный разговор, это моя частная личная жизнь. Я против. Привет. Ну, то есть... То есть вы отказываетесь мне, правильно? Сейчас сотрудник палец в мы все вам покажем. Отказываетесь, правильно. А теперь дальше я свою медицинскую маску за полторы тысячи рублей использовал. Вот, и хочу, чтобы вы мне предъявили такую же медицинскую маску с антивирусом и антибактериальной защитой. Будьте добры, у вас есть такие маски? Средства индивидуально закрывают ваши дыхательные пути. И незначительно, какая там стоимость вашей Антивирусная антибактериальная защита. Еще раз повторяю, у вас есть такие маски? Да. Вы используете какие маски? Китайские, вот китайская маска не сертифицированная, являющаяся защитой от пыли, пыльцы и ветра. Где вирус, где бактерии, где индивидуальные средства защиты? Это... Я не И вы еще ими торгуете, я правильно понимаю? Трапуете, Он... Правильно. Мы за ней напишем, заберу, штрафа, да, все правильно. Естественно, оштрафовать а ваш магазин нужно, так как вы нарушаете. Знаете, вы в таких масках. ну ты ходишь ты и ходи господи я не вся россия я не вся россия но ты за всю россию решила взять слово держать да? ну молодец умничка Какой государство? я государство есть я я вот пришел сюда я сейчас навожу порядок да. во первых сейчас а книгу отзывов о предложении с ручкой предоставьте я ничего не предоставьте пожалуйста, мне предоставьте, пожалуйста. Там... То есть вы отказываетесь предоставить с Стань ручкой Там, там нет, ручка там есть, есть, да? Все есть. Хорошо, все, спасибо. Товар это мой. Хорошо, я сейчас, девушке, о, привет, заодно поговорим. Сейчас я вам прочту право собственности, когда... А это магазин самообслуживания. Я правильно понимаю? Это магазин самообслуживания. Все, я сам себя обслужил. Это Вам мой товар. товар. А это ваша проблема. Вы не пробиваете его, правильно? Не все. мои проблемы, вы все. Я, я выношу свой товар. А, вы все, все, да, дорожу. хорошо, вы отлично. отлично. Воровке, да, давай. отлично. Отлично. отлично. Видишь, магазин, можно да, вносить. Да. Где а все а, все все книга отзывов и предложений? Выскали, а где-то есть. 1 -1 где книга отзывов? Пожалуйста, все есть, вот она. Ага, ну, все она спрятана. Все из магазина он уже вышел. Так, не, а где ручка вы говорите здесь есть? Все Алена есть. Валерина, дайте ручку, пожалуйста. Ручку То есть получается забрали. книга отзывов спрятана, а? ручки нету. Нет, кто-то забрал. есть в, вводит заблуждение граждан. Будьте добры, а да, спасибо вам. Да, спасибо. Я пока ви ви видеофиксацию прекращаю, так как буду заполнять книгу отзывов и предложений. А вас ознакомлю со статьей э, гражданского кодекса когда наступает право собственности данный товар что то стоит там 67 рублей допустим вот я сто сто рублей оставляю да да да я, я ненормальный девушка я вот со совершил сделку купли-продажи так как вы отказываетесь принять товары, я ничего не знаю. Вот, я оставил, да. Все, я чуть позже, я чуть позже вернусь. Не надо трогать мой товар. Это мой товар. Это мой товар. Не надо меня трогать. Не надо меня трогать. Я оставил деньги. Вон деньги. Девушка. Вы кто? Я человек, который защищает продавцам. Положите товары, ожидайте... Я ожидаю, мне надо с девушкой поговорить, она мне на да улице надо живет. за вас! Чего вы пристали Девушка вас уже мне? бросила. Да нет, это товар. вас муж бросил. Ну, какой Ты что, сумасшедший? Такой... Я не сотрудник магазина, я не буду продать. Вот, не сотрудник магазина, тем более, что вы Я вмешиваете? человек, который защищает крупную все. Я за товар деньги оставил, все. Я за вас рада. Все, Но вам до свидания. На заплатить. Да, да. Я что ты лезешь-то ко, ко мне? без Я бесплатно. вам не дам пройти. Ой, слушайте. Пропустите покупателя, Это вы Пропустите покупателя пожалуйста. Я... Что ж ты что, девушка, у вас я... все в порядке с головой? Я все нормально Вы совершаете я нападение. Могу... Я не совершаю нападение. Вы ожидаете сотрудников. Да, компании. я знаю, да. Какое дальше? Я оставил деньги за товар. В чем проблема? Я, его купил. Были изначально Я на никому кассе. не должен, тебе тем более ничего. Я вас никуда не пропущу. Давайте выйдем... Вот... Что... вот кто это же? На меня нападение совершает Я не неизвестное... Нападение. Да? Да. Да, не Здравствуйте. сумасшедший. Здравствуйте. Вы, я пытался его задержать, чтобы он не ушел. Здравствуйте. Да, выясните, пожалуйста, личность вот данной. Она это я не является пыталась, сотрудником. Чтобы Она совершала на меня нападение и задерживала меня в этом магазине. Вот даже под видеокамеру. Я купил товар, вы вот деньги купили, за товар. Пробили, вы Пожалуйста, да? Я его не... Потому что я не, его... Отказ, что... Он, я не пробил не товар, его, да? Он хочет этими копейками. Да, давайте... За... Он да, давай. да, копейками. А должен миллионами, что ли, платить? Он воровал, он нагородовал. <laughs> Смешно. Гадостей. Столько гадости. И хотел приезжать. Да, вот вы вы, да да. Я вот деньги а товар за товар лежат. Плачные, а товар, бейте, деньги не за не товар не лежат. Не я сейчас я товар. с улицы покурю, спущусь, будет. Да, вы выясните, не вы не, не, а, не, а, не, а не да. Мужчина. Что мужчина? Я задержан? На да каком основании? У вас заявление принято? Проверка приведена. Проводите пока проверку. Я сейчас приду. Куда, Я поки, курить выйду. Вы пока с, нами, с нами, мужчина. У вас пров... Вы проверку провели? Проводим проверку. Вот проводите. Вот, вот как проведете проверку, так пока... тогда и будете. Пока задержите, у вас нет полномочий. Правильно? Пока есть. Я выйду. Хорошо, выйдем вместе покурим. Если вы боитесь, что вы чего-то боитесь. Пока не надо, да, мам, убежи, пока мам, не надо мне ничего указывать. Вы кто? Я сотрудник полиции. Представьте себе имя, фамилию. Капчик полиции, Бакулин. Вот и в городском округе. Так. Сойдет. Бакулин Ба... Ну, Алексей, ведь Можно к вам Алексею обращаться. Алексей, Алексей во-первых, у вас не медицинская маска на лице Деньги тогда сторожите за товар, который я оставил. Деньги ваши Ну не и знаю, все Я совершил пока на месяц, уважаемый Блин, Меня раз. уходит знакомый, мне надо догнать Без разницы На вас Мне сказали, тоже без вы... разницы, что у вас нет полномочий Сейчас меня задерживают вы... На вас указали, как вы тоже ну, На вас что указали, что вы оборотень в погонах раз, Сдайте, на... сидите В антикоррупционном Я не буду никуда сдаваться Подождите пока, мужчина да я не ухожу, я покурить вы выйду на улицу. Я не нарушал никакого административного правонарушения. Я сейчас вернусь и мы составим все бумаги. Мне а, де... куда вы возвращ... Ладно, хорошо, протокол. хорошо, я понял. На вас тоже. Примите заявление устное заявления... А вы кто вы? электровых? Потомик, потомик, става служить. Ну тащите протокол устного заявления. Ну идите, берите, будем сейчас составлять придет, на вас, придет, придет, на ваши пишем. беспредельные действия. Почему вы говорите, что мои действия беспредельные? Потому что вы не полномочия, вас нет полномочий, задержите меня, нет оснований, понятно? То, что на вас люди указали, что вы оборотень в погонах, вы да, пойдете да. сдаваться, давайте мы вас я что вас значит, арестую. То, что у вас нет полномочий, у вас удостоверение, а вы, вот, вы не являетесь сотрудником полиции, понимаете в чем дело? А ведете себя как будто... Да. Почему? Вы не знали об этом? Объяснить. Потому Объяснить. что согласно ФЗ номер 3 о полиции, сотруднику может быть являться только гражданин Российской Федерации. Вы можете подтвердить свое приобретение гражданства Российской Федерации? Нет. Вы, вы апортрит. Вы не гражданин Российской Федерации. У вас в удостоверении стоит не по ГОСТу печать красная, называется сургучная. Сургучная печать ставится, согласно делу производства, на копии документов, а не на оригинал то есть у вас даже оригинала нет давайте значит так смотрите на него нужно устное заявление составить на решение должностного поломочка не один раз И что дальше устное заявление сейчас мы И что дальше? в отдел для угу. а, а мы сейчас на... мне только что сотрудник сказал да, что на месте 727 да. статьи какой 727 статьи денежные средства свои. Возьмите, это денежные средства я купил товар Чек, у вас есть? Согласны. у согласен какой чек? У меня устная сделка была да, сокращена. Да, согласно Гражданскому кодексу. Изучите, да? Изучи Гражданский кодекс. Ничего. Вы, наверное, книжку-то спросили? Да. Вот сейчас я тогда пока выключу, я знакомлю сотрудника с Гражданским кодексом. Вот. Заодно... Так, все, пока. Сейчас происходит какое-то административное разбирательство, я правильно понимаю? Смотрите, по поводу вот заявления... То, да, у вас 30, есть заявление? Да, да, у меня есть заявление. Да, знакомьтесь, пожалуйста. А меня, пожалуйста, с заявлением. Заявление. Ну, ознакомьте, в чем Если проблема. Да знакомьте меня с заявлением. Да. Чем мне условия да, стоит? в отдел полиции. Вы кто, сударь? Брать? Вы сначала представьте. голос Сергей Сергеевич, Сергеевич правильно? Да. Угу. На, на каком полиции? основании? На основании доставления в отдел и заявления. Да. Основание для доставления отдел какое? Заявление по мелкому хищению. Ну, ну и что, у, у меня за мелкому хищению, я вам сейчас поясню, что не было никакого мелкого хищения. Куда вы убегаете-то? знакомьте меня с, с заявлением. Пройдёмте с нами. Подождите. ой, ой, ой. Пройдите, пройдите, пройдите. Че творишь? Да, да, я... да, ваши это... требования незаконны. Я довожу до вашего пройдите сведения. Зашивало. Это первое. Из-за данных действий, так как ваши требования незаконны? Нет, нет, на основании заявления, на основании заявления я, я ознакомлен с заявлением. Я доставлен на основании заявления заведующей магазина. Не водите меня, предъявите мне. У нас конфликтные ситуации. Как работает незаконная сила. Чего вы творите, да? Че беспределим? Скручивают, ребят. Скручивают народным весь. Вот Девятнадцатый опасно. Он еще одного там. Да. Трое. Поймали что ли, ребят? ну вы что сделали, да? Ну, за это Ваня, я не сразу по надо по по пойти. Думаю, что Вызовите старшего. Физическое. У нас конфликтная ситуация. Вызовите, старшего. Старшего, вызови. Вызовите, Вызовите старшего. старшего. Вызовите старшего. Вызовите старшего. старшего. Если бы меня так скрутили, бля, я их сломал бы, нахуй, всех. Вот сюда надо туда законы, афитаты предоставляют, нахуй. Вызовите ответственного. А что с нами делают? Вызвать, Сашу, пожалуйста. Вызвать ответственность. За Законный, требовал закон. Вызвать нет. Сюда. Вызвать ответственность. Сюда позвали! А? Казали. Казали, пускай вызвать ответственность. Не хотят вызывать. Куда? Сейчас такие задачи. Работает на теле. Причина какая? Задержать. Причина задержания какая? У тебя есть внимание, на телефон И отойди в сторону. Старший, да, вызови. Старший, вызови. Старший. Кто старший? Вы старший. Сташеву старший, вы вы вызови. Что вы здесь? Предел. Ты Вы старший. да-да. Блядь. Да, да-да. да, я в шоке просто. На дверь отойдите. Я, я снимаю. Вот оттуда снимаю. А представьте, пожалуйста, кто вы? Снимайте оттуда. А вы? представьте, пожалуйста. А снимайте оттуда. А кто вы такие? Оттуда. Нет, кто вы. Кто? Вас, вас сюда пропускали? Да, пропускали. Кто? Попадало приехать сюда. Куда-то. Снимайте, пожалуйста, когда здесь, да, бля? Пойдемте. Поддергиваю. Поддергиваю. Поддергиваю. Поддергиваю. Поддергиваю.